Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня речь пойдет о папае. Я вот ее сама вырастила из семечки. Она у меня растет не по дням, а по часам. У меня было видео по ней. Я ее пересаживала 2 июня. И вот посмотрите что с ней творится я хочу ей просто вот здесь вот место есть я хочу ее поднять и подсыпать ей земельки ну а вообще как бы нужно пересаживать побольше горшок чтобы наращивала себе корни и я все-таки хочу с этого дерева покушать еще плоды кто захочет увидеть прошлое видео ссылка будет в описании и посмотрите какой прогресс и сейчас буквально 30 секунд а я покажу вам предыдущее видео Как у нее выросли листья, и прям ствол такой толстый стал. Мне прям нравится. Листья, на ствола, как у Монстеры будут. Тоже занимает столько места. Она, конечно, любит солнце. Она у меня стоит, ну, на солнечной стороне, конечно. Ну что, я ее просто хочу, знаете, вот так вот. Вот так просто, смотрите, что тут. Одни корни, Видите? Все, там просто дренаж. Вот я сейчас сюда досыплю земельки и поставлю ей. Земля такая, могу сказать, плодородная. подсыпать и пока поставлю ее обратно в этот же горшочек так. немножко вот просто камушки вот эти большие уберу и все чтобы не повредить обратно вот тут хорошо еще сейчас сверху добавлю сверху добавлю но мне как-то маленько изогнулась и добавлю сверху тоже вот этого свежего грунта ей. Ну пока хватит, но я думаю, что в конце августа, в начале сентября я для нее куплю побольше горшок и пересажу ее. В зиму мне она прям нравится она знаете она такая коренастая у меня толстая с большими листьями прям семечко удачная попалась там в пакетике было вот я не помню две или три семечки и вы представляете одна только проросла ну проросла так проросла <с> я очень довольна своим саженцем еще ж сама вырастила. Ну вот. Вот моя красавица. Скоро буду стоять вот так вот с плодами. Плоды вам показывать. Да, кстати, я ее подкапливаю. Каждые 14 дней. Азотные удобрения я ей не даю. Я ее для, подкармливаю для овощей удобрениями, которые подходят. чтобы набиралась она сил и плодоносила. Ну, листья у нее шикарные. И я вот, кстати, знаете, что заметила? У нее. У нее здесь какие-то образуются, как сахаринки такие мелкие, прям вот похожие, какие-то кристаллики такие. Что-то она такое выделяет. Ну, очень декоративно смотрится, но это, конечно, очень большое дерево. Она вот нижние листья, кстати, скидывает. Вот здесь вот тоже листик вот начал уже желтеть. А вот здесь вот идет прям бурный рост у нее идет, вот просто бурный рост. И вот здесь вот у нее такие боковые почки вижу. Я думаю, это как раз здесь будут завязываться плоды, ну, цветы и плоды. Папайя вообще в раннем возрасте, в год, начинает уже плодоносить. Но это в природе. Ну, если, конечно, ей создать такие условия, в общем-то, то она, я думаю, в оранжерее запросто будет плодоносить. Ну, думаю, все. Увидимся в следующем видео.